У меня кот упал с четвертого этажа. Переломы, операция, что мне нужно осознать? Ну, во-первых, представьте себя котом. Так, если я кот, я животное, да? Мои какие-то животные инстинкты упал, это где-то я падаю, да? Переломы. Переломы. Переломы — это когда вы в жизни ломаете все. И рубите с плеча какими-то своими резкими действиями, резкими движениями, психанули, ну типа чашку разбили, да, то же самое тело. Где-то вы очень резко действуете, психуете, падаете. Либо когда вы упали, как ребенок, представьте, да, маленький, он учится ходить, он встал, упал, встал, упал, уходит, каждый день падает. Опять встает, опять ходит немножко, опять падает, учится. Вот, а вы, когда падаете, вы, когда падаете, получается, что вы делаете? Вы начинаете обдумывать. Вот, блин, может не вставать, вот бы кто бы пришел и решил мои проблемы. Блин, как это решить. Додуматься, просто встать и пойти дальше, отряхнуться, у вас как бы не хватает э, мыслей, да, и поэтому вы начинаете рубить с плеча, психуете, все. Не буду этим заниматься. Блин, у меня не получается, да пошло оно все в жопу. Рисунок не получается. Выкину его бумажки порвал. Все, больше рисовать не буду. То есть делать какие-то резкие действия. Вот. Когда ребенок учится ходить, это же его инстинкты научиться ходить. Естественные, да. То есть тот ход естественный в жизни, который должен быть, вы рубите с плеча и говорите, нет, я это не буду делать. То есть то, что предназначено вам, да, вы готовы бросить, поломать, выкинуть из своей жизни. То, что вам предназначено, да. Нам предназначено чего делать, двигаться, ходить там, ложку держать, писать, читать, то что я не говорю это про инстинкты, вообще просто предназначено человеку, да, он живет, растет и какие-то базовые вещи он делает. Вы отказываетесь от каких-то базовых вещах, вещей, от базовых вещей. Например, суть нашего предназначения какая? Да, делать то, что мы можем делать. То есть, мощь, мужская энергия, мочь делать, мужеская сила, которая делает, потому что не может не делать. Если мы что-то можем, и да, у нас есть на это желание, если мы не делаем, то мы наше предназначение ломаем, получается. Наша функция как человека, в организме этого вот всего мира. Мы — клеточка да, или какой-то орган вот этого целого мира. То есть каждый человек — это клетка. Либо какой-то орган. Орган одного организма. То есть весь мир — это один единый организм. И вот мы отказываемся от своего предназначения. Рука такая говорит, «Я не буду двигаться». Ну, Потому что я не знаю, как, а вдруг осудят и что, я не так подвигался, вдруг я не то сделаю, не то возьму, а вдруг я чашку возьму, она упадет, а вдруг там, я начну рисовать и плохо нарисую. То есть мост сигналы посылает: типа, давай, короче, рука, нарисуй мне что-нибудь там, напиши, возьми, напои меня, накорми меня, подержи ложку, давай там, короче, положи мне в рот еды. А рука такая, блин, я еще это плохо умею, недостаточно хороша в этом, то есть ее предназначение работать, то что она может делать, да, оно не выполняется, не делается, то есть все что вы можете, это ваше предназначение, и она такая говорит, не буду и повисла, весь организм между, ну как бы сказать, нет что отдыхать в лесу на солнышке или на морешке пойти там погулять. Организм лежит в больнице, потому что у него отказала рука. Страдают ноги, страдают глаза. Ноги хотят ходить. Их предназначение ходить, идти. Но они не могут из-за руки, потому что, блин, человека с парализованной рукой положили, блин, в больницу на кроватке под капельницу, и он там лежит, переживает. Глаза переживают, потому что они хотели посмотреть этот классный мир, но они не могут смотреть, потому что они видят только белый потолок в палате. То есть из-за какой-то руки, которая отказалась делать свою работу, страдает весь организм. То есть наш мир вот с этими кошмарами, с этими проблемами, с этим правительством, да, с пандемией, там всегда дело рук вас всех, а не откуда-то там вовне это все взялось. Потому что вы отказываетесь каждый делать э, свою работу. Наша работа, наше предназначение «желать» — это наш индикатор, что делать, да, и делать. А мы все время тормозим и отказываем себе э, в нашей работе. «А блин, у меня не получится!» «Ой, я не могу!» А это же надо тысячу раз попробовать, чтобы научиться ходить. Ну его нафиг, я десять раз пробовала, мне не получилось, меня осудили, сказали, фу, ты плохо ходишь, какого хрена буду в коляске инвалидной сидеть. Нафига ходить, блин, потому что мне не получается. Н попыток не совершили, руки опустили. Мост такой, ну ладно, будем сидеть, короче, с вами в коляске инвалидной. Вот, поэтому, ребята... Выполняйте свое предназначение. То есть делайте, исполняйте свой долг, можно так сказать, этому миру, проявляя себя. Мы себя проявляем делами. Как нам еще себя проявлять? Никак. То есть наше проявление только делами. А как эти дела понять? Что делать, а что не делать? Желание. То есть наша женская энергия ⁇ это желание. Наша мужская ⁇ дела. Делайте то, что желаете. И не делайте то, что не желаете: то, что вам пытаются навязать глаза, нога пытается руку научить ходить, рука пытается ногу научить брать, глаза пытаются научить уши смотреть, уши пытаются научить глаза слушать. Короче, весь мир советчиков пытается кто-то кому-то чего-то там дать, научить, но при этом свое не делает вообще. Поэтому перестаньте смотреть с оглядкой на этот мир. И после всего вот этого сказано, как только вы начнете смотреть на весь мир таким образом, что я часть этого мира, и я должен выполнять свою работу, свою функцию, делать, что я хочу, делать, что я желаю, и просто делать, не останавливать себя, не тормозить какими-то токсичными мыслями, вы перестанете болеть. Потому что телу не нужно будет вам говорить, что вы не делаете. Потому что любая болезнь, любой сигнал тела это то, что вы не делаете. Рука в костре нам говорит о том, что уберите, а вы ее не убираете. То есть вы не делаете, вы не делаете шаг от костра, чтобы убрать руку. Не делайте. Вы застряли и сидите, блин, в этом костре и ждете. Доктор, помоги, дай мне лекарства, чтобы я не чувствовала этой боли в костре. Пока рука моя догорит, а там уже видно будет. А потом всю жизнь с поломанной рукой, там не с поломанной, с какой-то обожженной, да, пытаетесь избавиться от огня и не использовать его. Ой, сколько присоединений, пропустили половину. Это последний бред в 10 минутах, будет непонятно, если сначала эфира не посмотрите. все в кучу, а как иначе, по-другому, даже не знаю, как это все объяснять потому что все накладывается блин друг на дружку и нет начала конца последовательности какой-то структуры, я вообще не умею структуры говорить. Как использовать себе на пользу, если муж сильно стал пить после рождения сына. Вот у нас здесь вопрос такой, который вот уже в эфирах у меня есть, посмотрите на youtube канале, либо в этом в GтоВ есть все сохраненные эфиры. какая польза от алкоголя? Вот, есть пост, по-моему, на тему алкоголя. Забыться, уйти от этого мира, стать более раскрепощенным, расслабиться. Для чего люди пьют? Выписывай списки и попробуй это все использовать для себя. То есть научись расслабляться, научись быть более пробивной, да, когда человек выпил ему море по колено, он идет и говорит, что хочет, идет куда хочет, танцует где хочет, поет где хочет, там, я не знаю, веселый, не парится ни о чем, он на своей волне, вот, вам не хватает вот этой волны, которая дает алкоголь, то есть выброса вот этого энергии, радости, кайфа. Так, про маму прямо обо мне, раньше вообще утрировано сильно было, сейчас все лучше и лучше, потому что начала говорить правду и не быть хорошей дочкой, говорю с любовью, вот, но если еще ее послушать о том, о чем она говорит, да, и попытаться найти в этом пользу, то вы всю свою темную сторону, которую не принимали, отрицали, превращаете в любовь, в свет. То есть все неопознанное, негативное становится хорошим, потому что мы просто не знали, что оно хорошее. Поэтому оно ну, для нас плохое. Но в жизни нет ничего плохого, ничего хорошего, все нейтрально. Но мы привыкли окрашивать различные краски, крайности, вешаемся на хорошее, отрицая все вокруг. Вот. Но если вы начнете видеть в том, что вам не нравится, в том, что вы отрицаете, в том, что темное и непонятное, как это использовать, вы поймете, блин, какое же это крутое дело, какой же это крутой ресурс, а почему я раньше этим не пользовался. Молоток, он же не становится плохим от того, что им разбили голову кому-то или разбили полки. И он не становится… Ну, то есть он плохим не становится. И не становится хорошим от того, что он забил гвозди. Молоток, просто молоток, усилитель силы, его суть усилить силу. Да? Пальцем мы не можем гвозди там забить. И может быть такой силы удара другими способами не получить. Вот. Если его правильно использовать, то все будет круто. Если его использовать неправильно, мы не будем избавляться от молотка и говорить, фу, блин, ужас какой. Вот, мы просто попробуем его использовать по-новому. И будем его пробовать использовать столько раз, пока не получится по-новому использовать. Не опускать руки, не рубить себе с плеча, все это фу, надоело. Вот, а продолжать пробовать. Тогда мы поймем, что дело-то не в самом слове, чувстве, да, не в ситуации. А дело в том, кто держит это в руках, то есть вас, да, как вы это используете. Атомная энергия, да, вот сколько про нее тоже говорили. Еще с университета помню, если ее использовать как бомбу, да, ну не очень хорошо, если люди погибнут, ну тоже хорошо почему-то, вот. Но мы не будем о плохом. А если мы сможем электричество добывать? Да, с помощью атомной энергии, и города наши будут в тепле, со светом и с музыкой, и с песнями, и с танцами, да, то атомная энергия, она не хорошая, не плохая, в чиха на руках, вот такой она и будет. Поэтому все, что вы отрицаете, это вы, все инструменты и ресурсы, которые вам блин так необходимы, ваши таланты, просто выкидываете на помойку. Вот, так что заведите себе привычку все время говорить. Интересно, а что это такое? Как это использовать? Как эту ситуацию обернуть в свою пользу? Как использовать это слово? Как использовать это чувство? Как использовать критику для себя? Да? Как использовать жадность для себя? Как… Использовать для себя щедрость. А противоположная, что у нас? Скудность. Блин, <смех> забыла, блин, найти. Антониму и блин. Что? Противоположное, что у нас там, жадности. Щедрость, жадность, вот. То есть как можно использовать? Но часто мы практически все используем в себе в остановку. Мы и жадность используем в себе во вред, и щедрость во вред часто используем. Но если научиться это использовать, когда надо, блин, все будет классно. Так. Младшая дочка навязывается к старше погулять, а она в отказ ругается. Но ну, это вы в отказ не хотите радоваться, идти гулять, отдыхать. Это вам сигналит. Муж 10 раз переспрашивает, тупит и бесит. А возможно то, что он переспрашивает, что именно он переспрашивает, вы никак не научились это для себя пока использовать. Ну, вот, Например, он переспрашивает какое-то действие, там, что ты сказала, что ты сказала. То, что ты сама сказала, ты не понимаешь. Может быть, тебе нужно задуматься и себя переспросить. А вот то, что я говорю и делаю, я сама понимаю. Вот. Плюс он, сам инструмент, вот этот недостаток переспрашивать, показывает тебе, что ты можешь на пользу себе обернуть. Начать себя переспрашивать. А действительно я нашла тот способ, какого-то там использования ресурса, который приносит не максимальное благо, а максимальную пользу. Может быть, есть еще ну, способы использования того же молотка. Можно же, можно, блин, не только гвозди забивать им. Можно э, подложить под ватман, когда мы рисуем этот молоток, чтобы он был как пресс, к примеру. То есть мы вообще любую вещь, слово, чувство, неважно что, можем использовать многими способами. И переспрашивайте себя, возьмите себе это как талант, вы развиваете, переспрашивайте себя, а действительно я поняла это, а действительно я поняла, как это использовать, а действительно ли то, что я использую, настолько круто, а как можно еще попробовать это использовать, как можно это развить, с какой стороны мне еще посмотреть. То есть вам не хватает себя спрашивать. Муж молодец, вот просто сигналит, сигналит. Все, нам, все наши персонажи вокруг нас, Микки Маусы, муж, папа, дети, мамы, друзья, люди. Это просто персонажи кино, которые нам подыгрывают и резонируют с нами. Только нам показать себя. То есть э, все, что мы видим, мы видим себя. Вот. И все, что мы не хотим видеть, мы подходим к зеркалу и смотрим. Я, например, нос не могу свой видеть, пойду к зеркалу и увижу. Цвет глаз не могу видеть, подошла, увидела. Люди нам зеркалят только то, что мы не хотим видеть. Либо хотим, у нас был такой запрос, но не понимаем, что. Пришли сразу показали. Так... Никак не могу отпустить прошлое, было много хорошего, сейчас вроде бы достигла цели, а радости от жизни нету. Ну, радости от жизни нету, потому что вы зациклились на прошлом, переключайтесь на сейчас. Как это не могу? Поменяйте привычку, могу, говорить себе могу. Каждый день учите слово могу, просто заучивайте, зубрите, и все время говорите я могу, я не знаю как, но я могу. У меня не получается, у меня получается, просто я еще недостаточно сделала попыток. И у меня рано или поздно получится так, как я хочу. А плюс еще может получиться так, как я не хочу. Но, возможно, это будет лучше, чем я хочу. Я просто еще не знаю. Мой мозг опирается на прошлый опыт, и он ни хрена не знает. Ничего нового. То есть он знает то, что он знает, то, что уже было. Вот. А зачем мне то, что уже было? Я хочу чего-то нового, хочу того, чего я не знаю. Поэтому судить, получится у меня или нет, или получилось или нет, вообще даже не стоит. Выработайте себе привычку. Я не знаю, что получится, но мне интересно. Я могу, и мне интересно, как это получится. Мне интересно, сколько я сделала попыток для этого. Когда вы переключаете свое внимание сейчас вот, на вопросы вот эти вот, тогда вам некогда, блин, времени не будет просто сидеть и думать, обмусоливать прошлое. Когда вы заняты настоящим, задаете себе вопрос, рассматриваете, что вокруг вас творится, и спрашиваете себя, как маленький ребенок, «Блин, а интересно, а что это? А как вот это можно использовать? А как это использовать по-другому?» то ваши мозги заняты в настоящем моменте, и у них просто нет места на прошлое. Замените привычку думать о прошлом на думать о настоящем. Причем то, что уже было, вы все равно не вернете. То, что уже было, если вы можете вернуть, к примеру, у вас есть машина времени, вы туда вернетесь и проживете то же самое, потому что вы не сможете поменять. События, так как э, все события в каждый момент времени, это самый наилучший вариант, который может быть. Если вы хотите чего-то изменить, то там все тупые эволюции, менять нечего. Замените на привычку сейчас самый лучший момент, и, и я по-другому поступить не могу, и не могла, и не получится у мне по-другому поступить. В этой реальности это нереально. Прими, примите это и применяйте. Так, что там еще? Так, что говорят пожары? У нас в Марийской горят леса. Ну, представьте себя огнем. Что чувствуете? Представьте себя огнем. Что вы чувствуете? Я чувствую огонь в себе, который я не так использую. То есть я внутренним огнем, своим вниманием, своей энергией, своей какой-то движухой иду и не туда направляю. То есть огонь не по предназначению используется, да, а выжигает там лес. Или что там у нас? Леса, да? То есть мой внутренний огонь... Убивает, а мог бы меня двигать вперед. Мой внутренний огонь пожирает меня внутри, то есть у меня куча энергии, а я ничего не делаю. Поэтому я горю. Температура это обычно ну, тот же сигнал, когда я горю, но никуда не выплескиваю эту энергию, никуда ее не деваю. То есть, у меня есть внутренний огонь чего-то делать, ну, по моему предназначению, делать то, что я пожелала. А я не делаю. Я не хочу это делать. Когда у нас вот эти масштабные вещи случаются вокруг нас, это значит то, что добрая половина человечества думает точно так же. И пора менять уже сознание, блин, не только в своей голове, ну и в людях вокруг. Помогаем тоже догнать эту хрень в башке. Так. Почему мы себя ограничиваем? потому что ограничение это очень классный ресурс вы просто не умеете его использовать еще раз говорю как это правильно использовать если я ограничиваю себя в действиях значит это у меня садится зарядка если я ограничиваю себя в действиях значит я просто учусь использовать этот ресурс я еще не научилась его использовать надо подумать наверное пришло время Подумать, а как использовать ограничения. Мы во всем ограничены. Кружка ограничена в своей форме. Если бы она захотела бы разлететься, нам не с чего было бы пить чай. Тело ограничено нашими формами. Да, иначе бы оно разлетелось бы, и мы не смогли бы познавать этот прекрасный мир. Мы ограничиваем какую-то игру. Делаем правила, и играем, например, в дурака, да? чтобы создалась игра, чтобы мы ее познали, получили опыт, провели классное время, кайфанули от этой игры, насладились этим процессом. Нам нужно ограничить наше время в эту игру, да? сделать правила, рамки этой игры, чтобы в нее поиграть. То есть мы себя ограничиваем для игр. Мы ограничиваем себя там в семейных каких-то делах для того, чтобы поиграть в семью, поиграть в работу, поиграть э, еще во что-то. Для того, чтобы себя познать, пощупать, получить от этого удовольствие. Иначе, если это все разлетится к херам то воздухом быть неприкольно. Ну или вакуум, там, я не знаю, чем. Ничем быть не прикольно, прикольно быть чем-то. Вот, каждый момент времени выбирать какую-то игру, кем-то быть, кем-то себя возом... возомнить. Да пофиг. Мы играем для того, чтобы себя познавать такой и секой. Сегодня я актриса погорелого театра. Играя петрушку, завтра там вамп-женщину, послезавтра там скромняшку. А может быть, все роли я играю, ограничивая свое поведение к этой роли в течение дня, меняя там по сто раз, потому что это интересно, потому что это игра. Вот, как только вы начнете понимать, где использовать ограничения, а где нет, вот тогда, блин, все будет классно. Ограничивать себя от бездействия, от действий, да, и бездействовать это, конечно, хрень полная. Мы тормозим себя. А если мы будем ограничивать себя в рамках игры, то это будет круто. Поэтому нету ничего ни плохого, ни хорошего, позитивного, негативного. Есть то, что вы с этим делаете, да, как вы это используете. Так. Если сложно выбирать, например, товары в магазине, что это может означать? Боже мой, как можно себя даже таким ограничивать, да? Как это обернуть себе на пользу? Надо подумать. Как обернуть на пользу сложности? Ну, я знаю, почему сложности — это круто. Блин, как это круто, чем сложнее задача... Тем больше энергии мы вырабатываем мы получаем свой дофаминчик гормон счастья от проделанной работы. Вам, наверное, ну, уже там радость-то нет чего получать. Вы вообще забыли, что такое радость и как ее получать. Что уже ищите трудности в магазине. Блин, прикольно. Вот, но представьте какую-то игру прикольную. Я уже, блин, про игры все время рассказываю в эфирах про игры. Например, игру. Ходилка, бродилка, собирать монетки, убивать каких-нибудь нечистей. Вам дали стрелялку, лабиринты, вы идете там, собираете, какие-то отгадки разгадываете. Ну, такая крутая игра. Вот. Представьте, если мы уберем там все трудности. Мы заберем у вас стрелялку, мы заберем всех, кто на вас может там нападать, монетки. Мы уберем лабиринт вот вы зашли в игру, прошли коридорчик, вышли все там спасибо за игру поиграли блин скукота вообще просто. Нам сложности нужны опять же чем сложнее играть тем интереснее в нее играть. А так как вы, наверное, радость-то уже забыли, как получать-то от процесса всего, чего вы делаете магазин, у вас, наверное, единственная радость. Вы, наверное, мало где ходите, мало с кем знакомитесь, да, мало где бываете, там забыли про гулянки, театры, парки, киношки, друзья, поездки и так далее. То есть у вас что, работа-магазин, работа-магазин. Где усложнять э, жизнь? Ну, на работе и на магазине, да, и в магазине, и дома. То есть у нас жизнь самая сложная ⁇ это работа, магазин и дом. Работа, магазин и дом. Вот кто так живет, да, усложняет жизнь там. Давайте мы будем придумывать другие места сложные для себя и разгрузим дом, магазин и работу, чтобы там у нас было все попроще. Почему у девушки растут усики? У нас кожный покров полностью состоит из волос. То есть, просто у кого-то они более темнее, у кого-то более светлее, у всех блин, покров одинаковый. Девушка, мужчина, кошка, собака, там животное, неважно, это наш защитный слой, и все с этим в порядке. Это просто люди привыкли реагировать странно, да? Вот. Ну, если темные сейчас уже куча всякой фигни, не усложняйте, да, покрасить или пойти там убрать воском, если вас это парит. Но, по крайней мере, я думаю, что это вообще не должно парить людей. Людей естественные вещи вообще не должны парить. Люди просто не знают, как использовать свою любознательность и интерес, да, чтобы находить... Во зле, в темном, в неправильном, в плохом, хорошее, да, у них пропал интерес к жизни, они начинают людей разглядывать, блин, какие у него там брови не такие или еще что-то, какого хрена, спрашивается, мы людей рассматриваем, когда надо свою жизнь рассматривать, да, как мы к ней относимся, как мы ее живем, как мы ее используем, как в нее играем, Но так как заняться нечем, своей-то жизнью заниматься не хочется, да, ходим там, разглядываем Микки Маусов, так, у меня села батарейка на телефоне, придется выйти, можно я сейчас быстро прочитаю, если прям зацепит вопрос, скажу, ну, буду заканчивать эфира. Если близкий человек стал заикаться, что это может значить? Ну, это намек на то, что это вы заикаетесь. Представьте себя заикающимся. То есть вы не можете что-то выговорить, сказать, высказать. Недавно вот у меня в сторис был про заикание. Ответ девушка писала отзыв о том, что у нее ребенок заикался много лет. Мы с ней поработали, да. Он перестал заикаться. Но причина не в ребенке, причина в вас, вот где вы сами что-то не договариваете, да, боитесь сказать, стесняетесь, там, еще что-то. Раздражает косметика на других, хочется смыть, ну, найдите для этого применение. Так. Сынок не разговаривает, это я себе не даю говорить, ну да. На сайте знакомства за короткий период постоянно попадаются парни с каким-то увечьями, одного нет пальца, у другого глаза, там протез третий на костылях, что это может значить? Ну, инвалид это вы, да, вы инвалид. У вас очень много функций, вот то, что вы перечислили, страдают, которые вы не додаете себе, получается, да. Короче, вы все дела на костылях делаете, да.